А вот кстати непосредственно и он, дамы и господа, сот Family против СОД. Карта Тускан Best of 1 матч. И с вами Александр Нев Смирнов, как обычно. Карта Тускан, Best of 1, да-да-да, вы не ослышались, много Counter-Strike сегодня не ждите, но я надеюсь, он будет э -э зрелищным и интересным, тем более первую касочку уже раскололи, и первым игроком стал юзер 128.058.52.96, вот такой сложный никнейм, да, как их тут называть, хрену знает вообще, никнеймы я посмотрел, у ребят просто огненные, Пылающие, замечательные, сверхкрутые, но нихрена не читаемые по большей своей степени, к сожалению Ну, о составах мы поговорим с вами чуть-чуть позже Сейчас стоит, наверное, все-таки упомянуть, что это шоу-матч между э, академическим составом данной организации и их основным составом Где, разумеется, академический состав — это Сотфэмили ну что, первый контакт, Ты ничего себе, вперед ногами. И Зана Куракава. Сложные, опять-таки, никнеймы. Сложные-сложные. Дабл выносит двоих сразу, но при этом ответка от основного состава содовцев тоже, в общем-то, себя ждать не заставила. Она последовала и была весьма-весьма жесткой. Ситуация равная. 3 в 3 атака пытается зайти на точку Б но игроки обороны ожидаемо пытаются это э, дело как-то вот реанимировать и не позволить. Ну, конечно, кто же здесь позволит -то вам, да, просто так сопротивляться? Однако юзер забирает другого юзера. Да, у нас здесь дуэль юзеров. И почему-то, да, мои господа, и Вольверс все это время находился в респауне. Увы, конечно же, сейчас мы с вами увидим DeFue а может и хрена не увидим Что-то или вообще молодцы, талантливые ребята В скобочках нет Эвольверс Гнобит просто, если можно так выразиться Своих соперников, разбивает котелок одному Но он сразу убегает на Дефьюз ну, с ножом, с ножом, конечно, конечно. но ну, это уж прям не похоже на правду. Но хорошая попытка при любых раскладах вещей. 1-0 в пользу основного коллектива... Со... Основного состава коллектива СОД. И вот теперь уже давайте поговорим о составах. В составе здесь все, конечно, очень и очень интересно. ZX, Z. Evolvers, Kaisos, User128, 058, 52, 96. И Цунока Мида. Uh, команда SodFamily, это Изана Куракава Вот, я вообще не понял, как это читается на самом деле Ну, как-то вот это там читается, хрен бы с ним ты да не знаю вообще, как это прочитать, елки палки Эффект uh, И 0123456789. один два три 4, пять шесть семь восемь девять Также еще есть юзер, 128, 0, восемьдесят 587 Короче, с никами беда Юзер Затеров, это легендарный алкозер, пишет Бесик, буду пытаться запомнить, без. Не, об... не обессудь, могу... Забыть. Но буду стараться. Алказяр, алказяр. Так, он у нас, кстати говоря, уже погиб. Увы, жаль. о, -о, -о здравствуйте. Хорошие пульки прилетели от Эвольверса и прям в голову. Ну, 0-1-2-3 немножечко аж испугался сразу. Куда деваться? Пытается спрятаться в сотне. Теряет эффекта и сразу сам потерялся. В общем... Все пока получается весьма и весьма лаконично у коллектива SOT, а как может быть иначе, ведь пистолетку выигрывали именно они. За счет той самой э, выигранной пистолетки, само собой, э, появляется денежка, да, и благодаря этой самой денежке появляются девайсы, которых SOT Family частично лишены. Но вы могли сейчас заметить, что был ФАМАС, и это решение, ну, сказать, что оно... Адекватная, наверное, это прям очень-очень очень притянуто за уши будет, да? Потому что адекватности в покупке девайса во втором раунде встречи практически ничего нет. ZX, ZX вместе с товарищами по команде разбирают всех оппонентов. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 там нету, но есть 9. Минус ZX и KZOS забирает... Опять-таки, многоциферных игроков. Новые аккаунты, ребята, завели и забыли поменять. Вот, прилетает информация от бесика. Большое спасибо. Ну что, юзер 128. Вот так его и будем называть, юзер 128. Там что другой юзер, в контур. Тоже... О, нихрена себе. Здорово хлобыстнул сейчас... <связать> и понятно. <связать> и понятно, хлобыстнул очень здорово, но точно так же здорово получил и сам. А, какой призовой фонд? 727 Ну, здесь ожидаемо, естественно, никакого призового фонда нет Потому что это... А, а, а. все. пардон Пардон, я забыл прибавить игрокам обороны взятый раунд, когда они раздефали бомбу Да Все, все у меня в голове смешалось, елы палы Какие нахрен взятые пистолетки Я же тупанул дико, да? А вы меня, между прочим, ребята, из чата даже и не поправляете ведь пистолетку-то взяла оборона как раз таки, а не атака. Поэтому Фомаста во втором раунде, это же, блин, норма. У них же деньги-то есть. Елки-палки. Все, я где-то сейчас витаю. Но, ребятушки, прошу сильно меня, в общем-то, тупыми помидорами не закидывать. Как я уже говорил, я сегодня себя, ну, относительно неважно чувствую. А в плане, так скажем, общего своего суммарного самочувствия. Поэтому могу немножко сегодня подтупливать. Потому что я сегодня... Обкидан барбитульками со всех сторон, так сказать Барбитульками, которые помогают мне не чувствовать боль из... Так, мне где-то здесь писали Идзана Куракава Написали мне в чатике Ну, в общем-то, оно так и есть Ид, именно З, именно Дзана То есть здесь же нет буквы Д в никнейме Ладно, хорошо, Идзана Куракава Это что-то определенное из какого-то аниме Но аниме я не увлекаюсь, поэтому данной информации не располагаю Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, какие, хотел бы я сказать, сложности, но здесь нет никаких сложностей. Я хотел сказать, что есть сложности у атаки с удержанием ретейка от обороны, но нет. Все на самом деле намного-намного проще. Игроки Soad Family пришли, сделали два минуса и выиграли раунд. Таким образом мы получаем временную ничейку со счетом 2-2. И вот теперь я постараюсь все-таки предельно сконцентрированно а, включиться в происходящее на этой карте. И все-таки важные моменты. Заткнись, заткнись. У меня постоянно почему-то хочет поговорить Сири. Я не знаю почему, я вроде не говорил ей там ну, тех самых фраз, на которые ее должно триггерить. Но почему-то ее триггерит. Ладно, не обращайте на это внимания, если вдруг ее услышите на заднем фоне. Ну что ж, начинается неожиданно выход на мидл, собственно, и коты, как обычно. Все играется плюс-минус по стандартам. Ну, то скане вообще сложно увидеть какие-то новые вения, которые может диктовать атака. По большей степени это, как всегда, восседание близ большого квадрата, восседание близ малого, ну и попытка сделать какой-то хотя бы минус, который, кстати говоря, козер делает. Трипл, елки-палки килл, и юзер, не юзер, простите, 0-1-2-3 остается последним. Его позиция это опорник на Б-пленте, и, естественно, в общем-то, в данной позиции при выходе на точку А, естественно, опорник с Б-плента ничего уже, к сожалению, сделать не сумеет. Очевидно, что на этом раунд закончится поражением, но вопрос, засейвлена ли будет эмочка. Эмочка-то все-таки в следующем раунде пригодится обороне, и желательно было бы ее отнести... В next раунд так скажем. Но вопрос. Вопрос. Кейзос отправляется на поиски своего соперника. И хрен его, честно сказать, знает, найдет он кого-то там или не найдет. Мунимерзо, приветствую. Да, все-таки находит 0-1-2-3, но он героически отстреливается, забирая Кейзоса. Убегает на банана здесь. Здравствуйте! И тут же до свидания. Цуноки Мида ошибается и все-таки не забирает своего соперника. Более того, еще и сам свой драгоценный девайс теряет. Победа в раунде, конечно, зафиксирована за коллективом сот э, Ну, то есть за основным составчиком 3-2 Все пока что по классике красиво Атака впереди, но не намного. В общем-то, как и должно быть на карте оно. Ой-ой-ой, кстати, сейчас мог эффект получать по голове Но чудо, чудо случилось Пуля попала не в голову, а куда-то, я не знаю, прострелом, наверное, в мизинчик на ноге Не знаю, как еще можно было снять с него 16 хп Выстрелив с автомата Калашникова в него ZX ZX забирает Изану. Юзер разменивается. И минус от Эвольверса в догонку. Таким образом, численный перевес ненадолго, но все-таки сохранялся за игроками атаки. Здесь ничего себе, кровавая баня какая-то приходит с банана. Но эвольверс и здесь умудряется отличиться. И все-таки последнее слово в очередной раз сказано именно этим игроком. Эффект вместе с 0-1-2-3 остаются против Эвольверса и Цунока мида Цунок Мида готовится к открытию на точку А через коты. И эффект этого момента немножечко не. Не ожидал. Ну что ж, 0-1-2-3. Клач ситуации. Один против... Ого. Один против двоих и просто ого. Хороший хедшот от Цунока и два раунда к ряду. А забирают себе игроки из команды Коса Смерти. Не забываем ставить лайки, пишет моя горячо любимая супруга. И, как вы понимаете, моя горячо любимая супруга никогда не может написать в чат вообще какую-то плохую историю или плохую идею. Поэтому, если она говорит, что не забываем ставить лайки, то вы, конечно же, должны не забывать ставить лайки. Теперь же оборона без денег и с пистолетами. Есть попыточка за Аркадий, но здесь Цуноко Мида просто трипл-килом радует нас. Я, к сожалению, вам этот трипл-кил Показать не сумел Что имеем, то имеем ZX, ZX пытается вклиниться в количество киллов Которые делают игроки атаки И все-таки делает один фраг Но 4 минуса в итоге за авторством Цунока Мид 5-2 И, к слову, здесь еще маленькая инсайдерская, так скажем, информация Прилетела от Бесика Я ее, по-моему, не озвучивал во время трансляции. Вот. В молоднике есть и переведенные игроки с обновы. Э, с обновы. Я молодец. С основы, конечно же. Ибо не все вытягивают основу, так что там тоже есть толковые ребята. Это, к слову, тому, что я говорил, типа, ну, молодой состав. У команды Sod Family там, скорее всего, менее перспективные игроки играют, чем в основной. Собственно говоря, косе. Но, как вы можете заметить, опять-таки, слова... Владельца данного лейбла, назовем это так, максимально пафосно, оспаривать их, естественно, никакого смысла не имеет. да. В общем-то, он нам специально инсайд-инфу подгоняет Кейзос! Тайминговое и самое идеальное, насколько можно было, в общем-то, попасть в тайминг открытие. Трипл килл от Кейзоса, эффект последний, но один против троих. В принципе, Кейзос сделал трипл-кил. Почему бы не увидеть трипл-кил, например, от... с того же самого эффекта? Но ну, к сожалению, вот почему-то. Наверное, потому что ZX-ZX просто в пикселе, просто сразу без шансов соперников в нокдаун отправляет. 6-2. Но пока весьма и весьма уверенно, я хочу сказать, основной состав команды SOT набирает раунды. И, увы, SOT Family вынуждены только лишь догонять. Я обожаю твои стримы, удачи, пишет Сабина Сабина, большое вам спасибо Я очень рад, что вам нравится мое творчество Приходите почаще Тем временем у команды Sod Family вновь Выступают проблемы с девайсами. Два ФАМАСа и три дигла. Ну, диглы, вероятнее всего, подкреплены арморами. Я, конечно, могу лишь только предполагать. Увы, данная информация не располагаю. Но, видя дефьюз-киты на поясе у того самого человека с очень сложным и нечитаемым для меня никнеймом. То культур, наверное, скорее всего, да. Как-то культур, наверное, да, типа кул. Cool. И 7 как Т. А там вообще, конечно, хрен его знает, какой смысл вкладывался в эти буквы. Тем не менее, у него есть дефюз-киты с диглом. И, скорее всего, из-за этого у него, всего, есть армор. И однако, хотя у команды Soft Family не все гладко с э, деньгами и не все гладко с девайсами, в целом у раунд нельзя сказать, что получился-то плохим. Как вы видите, еле живой цунок Амида с 15 хп и Эвольверс остались у э, косы смерти, которые основой являются. То есть даже с пистиками, с тремя и двумя ФАМАСами. Family лицом в грязь не ударили. Когда будет следующая игра? Следующая игра будет завтра. Этот матч на сегодня, к сожалению, единственный. И ближайший какой-либо... Какое-либо ближайшее противостояние. Планируется завтра в 18.00 по московскому времени, дорогие мои друзья. Это матч про мясо против территории ужаса. Или как-то так они называются, в общем. Это две паблик-команды отличный ваншот в Эволверсо. И это разменный минус за гибель Идзаны Куракавы Ну а таким образом атака Атака, атака Разменивается на меду и все-таки прорывает Оборонительные редуты Family на точке А. А нет, ни хрена не прорывают. Обман, дамы и господа. Обман просто. Все это было не по-настоящему на самом деле. Кейзос разменивает погибшего юзера 128, который с дигла застрелил двух оппонентов и тем самым вообще спутал все карты основному составу косы смерти. Эффект 61 Hellspot против него Кейзосу, у которого 7. И Кейзосу здесь, конечно, будет. Тяжеловато. Объективно будет тяжеловато. Плюс, опять же, конечно, какие тайминги будут. Да кто кого с какой позиции успеет зачекать. Ну, эффект просто должен выигрываться. Понятно. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> Понятно, дамы и господа. Ну, ну, бывает. Немножечко не повезло. Одна пуля, в общем-то, спасала бы эту ситуацию, но... Как вы можете заметить, даже не наводясь сразу, вот прям, прицел стоял на другой позиции. И даже невзирая на то, что прицел находился на другой позиции, перевестись кейзосу удалось быстрее, чем среагировал на появление соперника на экране сам эффект. Что, кстати, странно. Вот мне кажется, это странноватень. Ну да ладно. Вновь! Поломанный бай. Вновь три девайса, два пистолета. Ну, кому на что хватило, как обычно, в общем-то. Family из раунда в раунд совершают одну и ту же ошибку. Вместо того, чтобы сделать полноценно экономически, они делают два форсбая. Тем самым рискуя отдачей именно двух раундов. Эффект хороший хэдшот, но получает прострелы. И причем прострел то он получает вообще со всех сторон. 44 хп стульчики остаются у эффекта. С ним есть здесь товарищи по команде, но мидл практически потерян. И также практически потеряны коты, в общем-то. Кейзос с меда забегает, забирает 128-01. Разменный минус. И дальше вы сами можете видеть. Вся эта история заканчивается для коллектива Сот Фэмили. Довольно-таки плачевно. 9-2. Mm -hmm. Саша, чат, всем привет. Я тут пробегом. Лайкосик завез. Всем приятного просмотра. И отличного стрима. По скрипту. Мы, кстати, Саш, как прошли процедуры? Витя, привет, все супер, все замечательно. Ну, прошли. Выматывающий долго сеанс, как я уже говорил, практически 11 часов шел. Настолько все было тяжеловато уже под конец, что даже немножко температура начала подниматься. Но за один сеанс, к сожалению, закончить мы всю процедуру не успели. Поэтому, в общем-то, 20, 20, 25 числа продолжаем. Продолжаем набивать то, что не набили сейчас. Энтри, как и второй фраг, сделанный основным составом коса смерти. Эффект очень эффектно, но ХАЕшка, к сожалению, не менее эффектно залетает в сайт, в результате чего эффект погибает. Юзер и 0.1.2.3 остаются вдвоем. Юзера... Ой, понятно. Ой, понятно, дамы и господа. Ну, 10-2. Что сказать? Основной состав косы смерти сегодня явно не нацелен на поражение и, в общем-то... По их действиям это видно, согласитесь. Команда явно проигрывать не планирует. Ну а обороне еще, нынешней обороне, во второй половине, предстоит еще, конечно же, доказать, что они, в общем-то, достойны побеждать, достойны камбэка и достойны, в общем-то, тегаться, так скажем, да, носить клантэк с от фэмили. Надо мне логотип команды набить. Это, кстати, круто. Учитывая, какой у вас обновленный логотип, бесик, я думаю, что он смотреться будет и так, в общем-то. Ну, то есть это не будет выглядеть как, типа, какая-то непонятная картинка. Смерть с косой и надпись коса смерти, по-моему, вообще-то, кстати, выглядит очень-очень очевидно, красиво. Так что я только прям за это респектую. Хэдшотик по эвольверсу. и перехвалил я, по-моему, основной состав косы смерти Ребят немножечко, не совсем немножечко проиграли перестрелки на точке И, как следствие, остались в меньшинстве Но, однако, остались соты Правда, потеряли еще и скорострелку, да Плеточку а, прикарманил себе юзер но ну, а вот сейчас погиб алкозер Кейзос снова последний Частенько он, кстати, остается последним живым игроком основы и как такое выбивать? Ну, вроде есть девайс, хотя бы хоть что-то хорошее уже есть, но забирать-то нужно троих, а 0-1-2-3... 3 вообще должен был слышать приближающегося соперника и помочь товарищу в команде, ну, перестрелку выиграл, то есть раунд забрал. Понял, то есть продолжение следует, но главный результат уж потерпел, ладно, теперь точно убежал, всем пока и до встречи. Витя, удачи, до встречи, а встреча, я надеюсь, будет совсем скоро. К слову сказать, продолжается голосование в чате на ютьюбе, и 59% голосов пока что отдано за э, косу смерти, за их основной состав, а за сот фэмили лишь уже теперь 40, потому что соотношение поменялось на 60 на 40. Но основной массив голосов был отдан э, команде коса смерти некоторые фэмили. И это вполне, опять же, логично, потому что, ну, счет вы сами видите. Игроки обороны хоть и выиграли предыдущий раунд, но следующий раунд начинают не совсем хорошо. Да, вроде есть entry но при, мы... при этом демейдж-диллинг, uh, который получили непосредственно игроки Sword Family в начале этого раунда, ну, тоже достаточно существенный. Практически каждый игрок уже потерял uh, свой лайфбар, ну, за исключением uh, культуры. Evolvers, дабл-киллки, и погибает, видимо, в размен за фраги своего товарища по команде. Юзер 128 Замечательно держит позицию. И на коты... Игроки атаки не, не заходят, простите, нечаянно убавил раунд у Сот-Фэмили. 10-4. Последний раунд первой половины, он же, в общем-то, не решающий раунд, но во многом определяющий, э, так скажем, что будет происходить во второй половине. Да? В целом 11-4 не сильно отличается от 10-5 с точки зрения экономики, но отличия все-таки какие-то есть, потому что под конец, если у Сот-Фэмили не зайдет атака, могут возникнуть достаточно серьезные проблемы. Теперь же выход нормалек э... забежал просто фуловый ZX ZX спиной пробежал мимо своего соперника и чудом его убил, потому что соперник тоже был фуловый. Бомбу уже, кстати, успевают поставить игроки основы 128-й бреет сразу пару оппонентов и здесь и Вольверс. Ну ты что, и Вольверс? 10-5 итоговый счет первой половины, далее, конечно же, следует смена сторон, и молодежка косы смерти отправляется атаковать. Насколько эта атака будет успешной, вот в чем вопрос. Вот этот вопрос меня даже по большей степени волнует больше, нежели как будут обороняться игроки основы, потому что игроки основы определенно обороняться будут на уровне. Но смогут ли под этот самый уровень выстроить э, свою атакующую линию игроки Family? С этим вопросом сейчас, я думаю, разбираться команды и начнут. Попытка давления на мидл, Кейзос забирает эффекта, а следом еще и Идзану забирает, прихватывает, я бы даже сказал. Но Кейзос возвращается на точку и здесь уже начинает убивать соперников. Какой-то прям он сегодня что-то слишком жесткий. Ну, я вообще, по-моему, вижу его впервые, честно сказать. Но сегодня он прям явно демонстрирует себя как жесткого стрелка. Ай-яй-яй, 0-1-2-3. Еле-еле чудом просто, можно так сказать, выжил, потому что закончились патроны у Эвольверса. Ну, в общем-то, 128-й юзер, он же Алказяр, подбирает 0-1-2-3, и пистолетка остается за коллективом СОД. СОД Фэмили проигрывает. На этот раз я уже точно правильно посчитал а, раунды по пистолеткам, кто что где выиграл. Ну, в принципе, зеркалочка получилась, да. СОД Фэмили в обороне тоже выиграли пистолетку, и тем самым получили Небольшой буст по раундам Который у них, правда, уже в следующем раунде отобрали Но, <смех> но да не суть важно Как говорится Потому что счет, как вы помните, быстро стал 1-1 Потом 2-1, ну и понеслась э, Душа в рай, что называется Изана Куракава Ловит флешечку, на точку не удается выйти Ну а при фаеры, которые были Розданы сейчас щедро в дым Естественно, не оставляют Игроков команды сот без информации И нихрена себе 128-й юзер Просто на ноге сносит Сейчас и Вольверса Попытки размениваться И попытки размениваться пока что Все-таки склоняют чашу весов В сторону именно молодежки Дамы и господа ZX в торце отыгрывает просто блестящую свою позицию Последним остается 0-1-2-3 Ну и дуэль с Цунока МИДа, ну, по-моему, должна была быть проиграна объективно. А, в общем-то, если вы спросите, почему я так думаю, ну, потому что есть девайс у игрока обороны, а вот игрок атаки пришел, ну, так скажем, с пустыми руками. 12.5. Брат, как играть на Fast Cup? А элемент Dota очень легко. Берешь Steam, покупаешь на него лицензионный Counter-Strike. Заходишь на сайт fastcap.net, привязываешь свой аккаунт и все, и играешь. Ну, скачиваешь античит, game Guard и играешь. Все, изи. Эволверс увольняет парочку оппонентов, в общем-то, в духе эволверса, честно сказать. Хотя в последнее время он не всегда меня радует. Но без единого фрага с отфэмили проигрывают раунд. Это меня пугает в разы больше. Кейзос — это бывший игрок ХПГ. У нас уже около года, но, увы, не часто играет. Вот такая вот информация приезжает от Бесика в чате, то есть Кейзос это игрок основы, которого я лично вот встречаю первый раз, да. И это максимально интересно. Почему я его встречаю редко? Ну, Бесик, конечно, объяснил, потому что он играет редко. И это плохо, потому что игрок достаточно перспективный, и если бы он играл часто матчи, я думаю, кассе смерти это пошло бы только на пользу. Хотя там много, опять-таки, достаточно перспективных и амбициозных игроков, поэтому кого-то поменять на кейзоса, это, возможно, в какой-то момент будет даже, ну, тош на тош, как, как говорится. И юзер 128, он же Алказяр, он же уничтожает культурного, ну и у нас 3 в 4, правда, там 1 хп, конечно, у ZX, которые вообще практически могут здесь, ну... Просто так номинально присутствовать ZX может умереть даже от случайно брошенной ХАЕшки в какую-нибудь э, Позицию 3 в 2 пока что Юзер и 0.1.2.3 э, В паре, парное звено Это всегда замечательно, потому что в парном звене э, Разыгрывать что-то Даже проще, чем втроем Иногда, но опять же все это Слишком вариативно, сейчас будет накинута флешка На коты, по всей видимости, да, под нее будет Чекот Вольверса. Нет, не будет ну, чек от Эвольверса, я имею в виду, будет, а флешек на накидывать как бы зачем. Мы и без флешек справляемся весьма неплохо. 14-5. Скоро увидишь мой ник. Так это же замечательно, я буду очень рад. Салам алейкум из Узбекистана. Ильес, приветствую, и вам тоже. Малейкум ассалам. Всего самого-самого светлого и всего самого-самого тружелюбненького. Сот Family. Во второй половине, увы, пока не взяли ни единого раунда, и вот сейчас, в принципе, начался раунд центрифрага. фрага. От этого надо отталкиваться, причем очень железобетонно надо отталкиваться, никак иначе, вообще не знаю, за кем смотреть сейчас, кто кого здесь может убивать, пока предположить сложно Гибели заны, в общем-то, смягчается тем, что еще и Алказяр у команды СОД погиб, а следом погибает зэт то есть штурмом сейчас точку Б определенно будут забирать Сунока МИДа со снайперской винтовкой, и вот тут, конечно, сейчас АВП... Это прям скорее балласт, чем девайс, который поможет ретейкнуть. Ну а Эвольверсу одному, я не знаю, честно сказать, что там Эвольверс наретейкает. Но в любом случае Цунок-амида может его как минимум хотя бы прикрывать. Но вот вопрос, опять-таки, стоит ли вписываться в эту авантюру? Мне кажется, нет. Ну, Цунок-амида уже зачекал, да, опять же, там можно чекать спокойно дом. Чем, кстати, сейчас и Вольверса занимается. Мне нравится, что э, основной состав Косы Смерти сейчас читают возможные позиции своих соперников. Ну, Цунока Мида забирает 128-го юзера. И Вольверс прикрывает товарищей по команде. Дважды ценой даже самого себя. елки палки сам Вольверса взрывается от бомбы, но при этом спасает снайперскую винтовку для своей команды. Хотя, конечно, справедливости ради, я считаю, я должен, наверное, заметить факт того, что снайперская винтовка хоть и была куплена, но как таковая не помогла команде сот вообще. Удачного стрима, братец! Благодарю! Приятного просмотра и в любом случае, если даже в данный момент вам нужно уходить с трансляции, буду ждать вас на последующих эфирах. Неплохая хаена, чуть больше, чем 15 хелспоинтов прилетает под ZX. И энтри снова за сот Фэмили. Не самая удачная аркада об а исполнении Кейзоса. Но ну, и ZX феерически проигрывает абсолютно выигранную позицию. И у хороший хедшотище. Но, ну, к сожалению, опять же, хедшотище, не спасающие вообще ни разу. Стрим сколько стоит одна мяча? А, один матч, да, по всей видимости. Ильёс, э, в описании к данному видеоролику есть э, ссылочка на меня. Вы обязательно, конечно же, должны перейти про по ней в мою группу ВКонтакте. И на подобные ответы я отвечаю только в личные сообщения в ВК. Нет смог машины на них, не их дело с АВП бегать. Это да. Вот смог машины и АВП это прям то, что... Ну, если мне скажут, что такое АВП... С чем у меня ассоциируется АВП? Я, наверное, скажу, конечно, что Dark Legend. Но если меня спросят, с чем ассоциируется у меня смок-машина, вот тогда я скажу с АВП. Потому что АВП у него действительно очень-очень крутое. Но я, к сожалению, вижу его на трансляциях реже, чем в свое время видел Dark Legend. Поэтому отпечаток от команды Time Factor у меня чуть более яркий. 14.8. Тем временем камбэк из Real и Сот Family постепенно, но все-таки начинают продавливать соперников из основного состава. Счет, конечно, по-прежнему устрашающий и по-прежнему очень неприятный для коллектива Сот Family. Но если огорчаться и опускать руки при виде счета 14-8, то для чего вообще тогда нужно заходить и играть в Counter-Strike? В общем-то, нужно давать камбэк даже при счете 15-0, если есть такая возможность. За каждый раунд нужно бороться. И сейчас молодняк. Именно этим и занимаются Плюс у основного состава Кассы Смерти Ну, просто полнейшая беда с деньгами Там тоже начинается не самая приятная история Когда мы здесь покупаем девайсы частично Здесь получаем полностью В общем, опять же, ситуация неприятная Где твой ВК, брат Ильоз? Еще раз напоминаю Надеюсь, последний раз напоминаю Потому что уже сказал все-таки В описании есть надпись. Одну секундочку, я сейчас даже озвучу, как она вот прям правильно звучит полностью. Есть. Вот мы нажимаем описание видеоролика. И там есть связь с комментатором и ссылочка на мой паблик в ВК. В общем-то, все очень и очень просто. Ну или если написать восклицательный знак и по-английски дальше «ВК», то бот, находящийся на трансляции, выкинет вам ссылочку на мой ВК. А, тем временем у нас очередной раунд забирают сот-фэмили, и уже получается в каком там 24-м раунде этой встречи снова начинают его с энтрифрага. Атака у академического состава выглядит чуточку посельё... посерьезнее, Простите, не посерьёзнее, да, а посерьёзнее. И посолиднее. Но, правда, конечно, опять же, рано что-либо еще говорить. Но винстрик в 4 матч-поинта это уже в любом случае достаточно неплохое достижение. И э, намек на что-то интересное, да. Однозначно. Ну, прям Алказяр не порадовал, честно сказать. Не очень порадовал, да, но красиво. Было сыграно красиво. Пытался сделать все, что мог. Два в два. 0, 1, 2 в 2 ретейк и Вольверс с против 0-1-2-3 и эффекта. И вопрос. Перекрестный огонь у игроков атаки, конечно же, имеется. Но вот это да, дамы и господа. Карамбо, я бы сказал. Перекрестный огонь с изумительными позициями для игроков атаки был сейчас разрушен, как маленький, такой аккуратненький карточный домик. 15-9. Коса смерти, а точнее основной состав косы смерти доходит до... Как я люблю называть, это точка невозврата. 15 раунд есть, это матчпоинт. И теперь коса смерти основа. Косы смерти не могут проиграть в основное время, только по овертаймам. Но при этом сот Family должны взять 6 кряду. Они сумели взять 5 к ряду. 4, простите. Но не сумели взять пятый. И поэтому, конечно, шанс того, что они 6 к ряду смогут оформить, ну, он чуть-чуть ниже, чем на то, что оформить ничего здесь не получится. 0-1-2-3 забирает Сунока Мида. И, опять же, в перевесе на одного игрока команда Сотфэмили... Принимает решение штурмом забирать Вольверс это как вообще Так, с нуля, просто легко Делает кучу фрагов со снайперской винтовки Кейзос с юзером Он жал Алказяр, и он же как раз таки Автор минуса по 0-1-2-3 Культур последний, бомба установлена Смотрим глазами культура на сложившуюся Ситуацию, но Дамы и господа, к сожалению Смотреть здесь не на что, как вы видите Ребята выходят с сервера, ну собственно Все очевидно 16-9. Основной состав Косы Смерти выигрывают этот матч почти с двухкратным перевесом по взятым раундам. На мой взгляд, так и должно быть.